Добрый день! Меня зовут Оксана, и сегодня я расскажу вам о поставке зданий для агрохолдинга БЗРК Белгранкорм, который входит в состав 20 крупнейших сельхозпредприятий России. Наша компания завершила производство конструкций для птицефабрики клеточного содержания в Белгородской области. Проект состоит из четырех корпусов птичников для откорма бройлеров. Каждое здание имеет следующие размеры. Ширина 30 метров, длина 111 метров и высота 5,5 метров. К основному помещению для содержания птицы примыкают пристройки, в которых размещаются электрощитовая и операторская, а также навесы над технологическим оборудованием и системой охлаждения. Особенность этого проекта состоит в высокой плотности птицы в здании. В одном птичнике размещается более 200 тысяч бройлеров, и это почти в 10 раз превышает обычное количество голов птичниках напольного содержания. Высокая плотность птицы требует большого количества технологического оборудования, и вопрос установки технологии для ее правильной работы был одним из ключевых моментов, которые мы учитывали при проектировании конструкций. Кроме расчета основного несущего каркаса, а здание выполнено трехпролетным с уклоном кровли 20 20%, мы заложили элементы для крепления вентиляторов, приточных клапанов и вытяжных каминов. Для установки системы охлаждения подкулинг была разработана специальная конструкция. Есть даже дополнительные элементы для крепления приводов клапанов и каркас ветрозащитного щита. При реализации таких проектов вопрос снижения затрат остается очень важным. Поэтому металлокаркас выполнен из эластыка. Так как холодногнутый оцинкованный профиль уже давно зарекомендовал себя как экономичный и надежный материал для строительства птицефабрик. На примере этого объекта мы хотели вам показать, что сельхозздания все больше усложняются. Птицекомплексы можно смело сравнивать со сложными промышленными объектами. Поэтому опыт проектирования и поставки таких зданий необходим и для их успешного возведения, и для успешной эксплуатации зданий. И этого опыта у нас хватает. Если вы планируете строительство, обращайтесь, сделаем бесплатный расчет и проконсультируем по вопросам поставки. А на этом пока все. До свидания.